Ребят, привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как быстро можно вылечить насморк, как это делать правильно, и самое главное, как это делать эффективно, с учетом тех процессов, которые происходят в нашем организме, когда мы болеем насморком. И если вы все будете делать правильно, то, во-первых, насморк будет быстро проходить, во-вторых, вы будете дополнительно застрахованы от осложнений, в-третьих, вы будете меньше денег тратить на лекарства, и в-четвертых, вы будете дополнительно защищать своих окружающих, своих родных, близких, коллег от работы от заражения той инфекции, которой вы болеете. Да, вы не, ислыш, не ослышались, некоторые из вас не знают, что насморк это в 100% случаев инфекция, если мы говорим с вами о простудном насморке. А мы сегодня с вами как раз говорим о простуде, о простудном насморке. 95% простудных насморков вызывается вирусной инфекцией, поэтому принципы лечения простудного насморка соответствуют принципы лечения вирусной инфекции. И если вы будете делать все правильно, как я уже сказал, то вы получаете много плюсов. Быстро выздоравливаете, избегаете осложнений, дополнительно защищаете своих родных и близких и укрепляете свой местный иммунитет. Но я очень часто слышу, какой вопрос от своих пациентов, можно, не, не, можно ли не лечить насморк. Я им отвечаю, да, можно. И действительно это так. Если вокруг вас хорошие условия окружающей среды, если вы правильно питаетесь, если у вас нет хронических заболеваний верхних дыхательных путей, если у вас нет хронических серьезных заболеваний других органов и систем, если вас не окружают ослабленные люди, если у вас нет какого-то маленького ребенка, которого вы боитесь заразить, если вы сами не боитесь каких-то осложнений, если вы уверены в своем иммунитете, то насморк действительно можно не лечить. Но если что-то из вышеперечисленного не совпадает и например если у вас не очень хорошие условия если вы уставшие если вы не высыпаетесь если вы ослаблены если нужно дополнительно защитить защитить окружающих вас людей то лечиться нужно правильно и насморк нужно уметь лечить правильно как я уже сказал насморк вызывается вирусной инфекцией в 95% случаев, поэтому мы используем принцип лечения вирусной инфекции. Какие у нас есть задачи по лечению насморка? Первая большая задача – это заблокировать размножение вируса для того, чтобы меньше его попадало в кровь, для того, чтобы не было какой-то системной реакции, для того, чтобы меньше повреждались ткани, чтобы быстрее проходили сим симптомы насморка. Вторая по важности задача – это предотвратить осложнение наслака для того чтобы мы не заболели средним атитом для того чтобы мы не заболели синуситом пневмонией какой-то не дай бог ну и так далее разберем первую задачу нужно заблокировать размножение вируса как мы это делаем первое это мы укрепляем работу местного иммунитета обеспечиваем влажность слизистой оболочки наших дыхательных путей для этого Регулируем температуру дома. Температура дома при насморке, не должна, при насморке не должна превышать 22 градуса. В идеале это вообще 20 градусов Цельсия. Если будет прохладно, слизистые оболочки не будут сохнуть. Второе, что мы делаем, это повышаем влажность воздуха. Она должна быть больше 50%. В идеале от 60 до 70. Влажность повышаем увлажнителем, температуру снижаем перекрытием радиаторов отопления и частым проветриванием воздуха. Что мы еще делаем для того, чтобы обеспечить влажность слизистой оболочки? Много пьем, чем мы больше пьем, тем больше влаги в нашем организме, тем более влажные наши слизистые оболочки. Следующее, это мы используем назальные э, препараты, спреи с морской водичкой, которые увлажняют слизистую оболочку носа. Можно использовать физраствор. Делать это нужно 4-5 раз в день первые дни вашего насморка, и даже не только в первые дни, на протяжении всего насморка, как бы странно это ни звучало, вроде бы из носа течет, да, под носом теперь, а мы еще туда дополнительно что-то брызгаем. Но на самом деле, когда есть выделение из, пол, из носа, это не значит, что все отделы полости носа, они влажны. Нет, есть сухие места, которые действительно нужно увлажнять, чтобы в этих вот сухих участках слизистой оболочки не копились микробы, не копились вирусы, для того, чтобы не было осложнений, для того, чтобы быстрее проходил сам насморк. Также, также мы можем блокировать размножение вируса специальными назальными интерферонами, то есть веществами, которые тормозят размножение вируса, которые способствуют проникновению иммунных клеток и из... с. Сосудов, в нашей ткани, в нашу слизистую оболочку для борьбы с вирусной инфекцией. Эти назальные интерфероны продаются в любой аптеке. Я их рекомендую использовать 4-5 раз в день на протяжении 3-4 дней. Дальше они уже вряд ли будут работать и эффективность их абсолютно не доказана. Вот, поэтому 3-4 дня, 4-5 раз в день обязательно ими пользуемся. По первой задаче, то есть заблокировать размножение вируса, в принципе, я основную информацию уже вам рассказал. Переходим к второй задаче мы должны предотвратить осложнение насморка. Для этого как раз служат и все то, что мы уже с вами перечислили по поводу влажности, по поводу интерферонов. Это все тоже дополнительно будет защищать вас от осложнений. Но еще необходимо знать несколько полезных советов для того, чтобы предотвратить сами осложнения насморка. Во-первых, если вы промываете нос, нужно делать это правильно. Ни в коем случае нельзя использовать бутылки, на которые нажимают, 对。 есть специальные бутылки, которые промывают но полость носа путем нажатия на саму бутылку. В этом случае повышается резко давление жидкости в полости носа и жидкость вместе с вирусом, вместе с бактериями начинает попадать в уши, начинает попадать в пазухи носа и вы можете получить гайморит, вы можете заработать средний атит. Поэтому промывайте правильно. Промывать нельзя также с помощью спринцовок, с помощью груш всех тех устройств, которые повышают давление в полости носа. Промывать можно только путем перетекания, то есть вы используете для этого специальные груши, то есть специальные лейки, которые продаются. Их можно купить в магазине йоги, их можно купить в аптеке. Есть препараты морской соли, которые идут в комплекте с лейками. И вот эту леечку вы заливаете солевой раствор, наклоняете голову над раковиной вниз, в вбок, верхнюю ноздрой начинаете заливать, из нижней самотеком вытекает. Вот это самый безопасный способ промывания носа. Поэтому промывайте нос правильно, чтобы избегать осложнений. Второе, что я хотел сказать, для того, чтобы избежать осложнения насморка, это использование сосудосуживающих средств, сосудосуживающих спреев нос при заложенстве носа. Нужно ли это делать? Отвечаю вам однозначно. Это делать нужно, потому что если нос сильно заложен, то пазухи носа блокируются, слуховые трубы блокируются и в наших пазухах носа, в слуховых трубах и впоследствии в барабанной полости начинают образовываться слизь. Если туда присоединяется бактериальная флора, то начинается воспалительный процесс. Вы можете заболеть геморритом, вы можете заболеть средним атит. Я думаю, что оно вам не нужно, поэтому сосудосуживающие капли можно использовать, но делать это нужно не дольше, чем 3-5 дней. Если вам вообще в течение трех дней лучше не становится, обязательно идите к врачу для того, чтобы понять, что с вами происходит, для того, чтобы назначить правильное лечение. Следующий полезный совет для того, чтобы избежать осложнения насморка, это... Не переохлаждаться, потому что если вы уже болеете, у вас и так уже идет воспалительный процесс на слизистой оболочке, там есть вирусы, там наверняка присутствует еще и вторично бактерии, поэтому если вы дополнительно будете переохлаждаться, будет вырабатываться адреналин в кровь, сосуды дыхательных путей будут спазмироваться, будет э, выключаться образование слизи на нашей слизистой оболочке, местный иммунитет будет ослабевать, вирусы будут размножаться, будут осложнения, и если в этот момент еще попадают какие-то бактерии, какие-то вирусы извне, то дополнительно вы еще сильнее заболеваете, и получаете какие-то осложнения в виде гайморритов, в виде средних атитов тех же самых, ну и так далее и такое прочее. Завершающий полезный совет по поводу того, как не получить осложнение во время насморка. Это правильное сморкание и правильное чихание. Если вам хочется посморкаться, делайте это только путем зажатия одной половины носа и выдувайте все, что хотите выдуть. Вторая половина при этом открыта. Иначе, если вы будете зажимать сразу обе половины носа, то... В носу резко повышается давление, слизь начнет поступать в пазухи носа и в уши, и вы можете получить, как уже неоднократно сказал, средний отит, либо гайморит. Чихать нужно тоже правильно. Во время насморка чихание это частый симптом, и часто оно беспокоит, поэтому чихать тоже нужно правильно. Нельзя чихать, закрывая нос, закрывая рот. Чихать нужно правильно. Лучше всего это делать голову, ваш локоть, и чихаете. Это наиболее безопасный способ чекания как для вас, так и для окружающих людей. Подводим итог. Лечение насморка не такое уже и сложное, не такое уже и дорогое. Оно простое, но нужно делать правильно. Если вы все делаете правильно, то вы обезопасите себя от вытяжного течения насморка, обезопасите себя от осложнений и обезопасите окружающих вас людей от заражения. То есть они будут дополнительно защищены, если вы делаете все то, что я уже вам рассказал. Поэтому я надеюсь, что теперь вы будете лечиться правильно и насморк у вас будет быстро проходить. Напиши в комментариях, как ты лечишь насморк и э, как это тебе удается сделать, быстро или нет. Если есть у тебя какие-то вопросы, также можешь задать мне их в комментариях. На сегодня все. Желаю вам здоровья и счастья. Увидимся на канале. Пока.